Итак, каково же максимальное разрешение DJI Cosmo Pocket видео в 4К? Это 3840 на 2160. Ну и пример видео в детализации без обработки. Микрофон без ветрозащиты, стабилизация из коробки, обычный шаг по неровной поверхности тропинки парка. небольшой эффект в боке ну или сильно бьет автофокус хотя это уже после нового обновления всем кому было полезно данное видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч и новых тестов